Астер Китон в фильме «Говорить проще» при участии Джимми Дюранте. Режиссер Эдвард Седжвик. Оператор Гаральд Венстром. Бастер Китон, Джимми Дюранте, Рут Селвин, Тельма Тот, Гедда Хоппер, Уильям Поули, Сидни Толлер, Лоуренс Грант, Генри Армета и Эдвард Брофи. Университет Потса основан в 1776 году нашей эры. Дженкинс, а вы знаете, во сколько вернется профессор Пост? В любой момент, сэр. Как поживаете, профессор Пост? Добрый вечер. Утро. День. Да, да, я прочел ваш реферат об Аристотеле. Вот теперь вопрос изучен полностью. Профессор Пост, сегодня в автогонки. Можем мы... Мы продолжим завтра. Спасибо, профессор. Добрый вечер, профессор. Добрый вечер, Дженкинс. Все так рады этой автогонке. Вы пойдете на нее, сэр? Нет, я лучше посижу и почитаю Аристотеля. Вы понимаете, что я говорю вам неправду? Да, сэр. Я не иду по той причине, что меня не пригласили. Простите, сэр. Ваше одиночество – это рана, которую вы наносите сами себе. Постоянное одиночество порождает комплекс неполноценности. Бедный профессор Фергюсон был таким же. Он сидел наедине со своими нервами. Он не спал ночами. Я и сам плохо сплю. У меня судороги. Да, об этом мне говорил и профессор Фергюсон в этой самой комнате. В ночь, когда он застрелился. Застрелился? Да, в этом самом кресле. Я знаю, потому что помогал переложить его на кровати, на которой он искончался. Профессор, если бы вы познали жизнь, то вы бы нашли ее удивительной. Дженкинс, я не раз говорил вам, что на это требуются деньги. А я за 12 лет экономии собрал точно... Четыре тысячи шестьдесят четыре доллара и 23 цента. Я приберег эти деньги на черный день. Да, сэр, бедный профессор Фергюсон тоже так говорил. И черный день наступил в день его похорон. Я думал о том, чтобы обогатить свой опыт, но человек моего положения не может позволить себе поддаваться искушению. Я бы хотел водиться с внешним миром и стать Наполеоном. Да и ростом он был с меня. Да, сэр. Простите, сэр, но это письмо пришло утром. Я был так занят с тем джентльменом, что забыл его подать. Ничего. Дженкинс. Дженкинс. Дженкинс. Дженкинс, Дженкинс, Дженкинс, Дженкинс, Дженкинс, подойдите, подойдите. Что? Скажите, тут написано, что я унаследовал половиной тысяч долларов? Вы ошиблись, сэр. Тут написано, что вы унаследовали 750 тысяч. 750 тысяч. Дайте мой чемодан. Дайте мой чемодан. Дайте чемодан. Что вы собираетесь делать, сэр? Дайте чемодан. Что я сделал с письмом? Где оно? Что я сделал с письмом? Оно у вас в руке, сэр. Неважно, я сам с ним разберусь. Дайте мне чемодан. Вот, вот. Что вы собираетесь делать, сэр? Скажите мне. Поеду куда-нибудь. Не знаю еще куда. Это я решу потом. 750 тысяч. Новые знакомства, новые страны. Я куплю себе друзей. Я сниму все деньги со счета. Да. Нельзя тащить кровать с собой, сэр. Театр «Ночные девы». Давай затаскивай уже этот ящик, весь день поезд стоять не будет. Хватит ворчать, Ирина, ты не горденья. О, да, неудивительно, что на этой шутке мы заработали вчера всего 42 доллара. Труппе нужен комедиант. Скажи, чего это ты взбеленился? Ты не слышал, как они аплодировали, когда я вышел? Они не хлопали, они убивали комаров. Да что ты говоришь? Мои хохмы — это золото, и зрители это признали. Не отрицай. Нет у тебя никаких хохм. Да? А как насчет этой? Парень заходит в секонд-хенд и говорит, и спрашивает владельца. Это магазин подержанных вещей? Мужчина отвечает «да», и парень просит «дайте мне подержать часы». Если это смешно, то я балерина. Да, а я макрель, без плавников. Да. Я расскажу ее этому с вытянутым лицом. Идем. Доброе утро, незнакомец. Доброе утро. Будем же знакомы. Меня зовут. Я расскажу вам свою новую шутку. Парень заходит в секонд-хенд и спрашивает: это магазин поддержанных вещей? Владелец отвечает Да. И парень просит: дайте мне подержать часы. Чем он их поддержал? Это слишком тонкий юмор. Он до него мозгами не дошел. А вот эту ты обязательно оценишь. В Шотландии кинокритики считают, что доктор Джекил и мистер Хайт это фильмы раздвоенного сеанса. Но у доктора Джекила было раздвоение личности. Этот парень совсем не вежа. Пойдем. Хочешь попробовать еще раз? Извините, ради бога, вы не ушиблись? Нет, нет, я надеюсь, все цело, все в порядке. Я профессор Пост, в недавнем прошлом профессор университета имени Потца. Ух ты, я впервые в жизни разговариваю с профессором. Вы актриса, да? Скорее танцовщица. Какое совпадение? Я проводил крупные исследования по танцам Древней Греции. Как интересно. Пенси, пойдем, ты опоздаешь на поезд Пенси? Я вам помогу. Нам помощь не нужна. Идем, Пенси. Давай, залезай. Залезай. Сейчас он мне все переведет. Ругаются на итальянском языке. Что случилось? Давайте я помогу. У меня не получилось. Посмотрим. Секунду. Теперь все. Садитесь и успокойтесь. Присмотри за ним. Пенси! Рина, как насчет Рами? Окей. Okay. Тони, okay. hey, wanna... перекинемся в Рами. Oh, Jimmy, Нет, Джеми, я тут весь в ребенке. Of... Я тут весь в ребенке. Класс. A... Я a... должен a... позаботиться a... о ребенке. I... I я не прочь понянчить ребенка, если папа хочет присоединиться к игре. Oh, Профессор, держите его вот так. Oh, Дайте ему oh, это. Спасибо. <с1> Что за удача? Что за удача? <свист> Эй, Джимми, играй честно. Играй честно. <свист> Профессор, Марио к вам прикипел. Вам нужно завести своих детей. Нет, я никогда отцом не был, но я знаю несколько фундаментальных вещей о них. <свист> Этот парень меня убивает, знает несколько фундаментальных вещей. Джимми, будь чуточку сдержаннее. Конечно, ты фундаментально права. Джимми, Джимми, чемодан Тихолеона Зандерса поста. Остановите поезд, остановите немедленно, произошла ужасная ошибка. Вдруг это несчастный случай. Что такое, друг? Кто погиб? Вот, они забыли погрузить его на поезд. Что, вы остановили поезд из-за своего чемодана? Естественно. Залезайте обратно. Минутку, нельзя так делать, это незаконно. У этого парня есть право путешествовать с чемоданом. Почему вы не погрузили его? Я вообще не видел никакого чемодана. Вы зарапортовались. Что? Что он сказал? Вы зарапортовались. Слушайте, я едва толкую, о чем вы и этот бутуз тут говорите. Вы вынуждаете меня выступить с ответными мерами. Джеймс, подержите ребенка. Я даю вам минуту на извинение. Что? Профессор, не рвите на себе рубаху. У меня нет намерения делать это. Умоляю, вы и Раунда не выстоите против этого громилы. Что случилось, Маккензи? Почему стоит поезд? Из-за этого парня с чемоданом. Вы опаздываете на полчаса. Выезжай. Нельзя так делать. Это нарушение договора. На этом чемодане нет квитанции. И что? Этот парень платит хорошие деньги, и это не его ошибка, что такой простофелий, как ты, забыл прикрепить на него квитанцию. Я повторяю еще раз, я не видел этот чемодан, и любой, кто это опровергнет, солжет. Ну и что ты теперь скажешь? Мой кулак тебе ответит. Подержите ребенка. Слушайте, профессор мой друг. Либо вы затащите чемодан, либо я сожму вас вот так же. Идите. Я сейчас взорвусь. Я уже закипаю. Минуточку. Я его проверю. Где ваша квитанция, профессор? Квитанция какая? Квитанция на чемодан. У меня ее нет. Вы уверены? Она должна быть. Покажите ему свой билет. Мой билет. В своем душевном воодушевлении я забыл его приобрести. Поехали, Макаферти. Минуточку, так нельзя. Это не конституционно. По конституции или нет, но поезд уходит. Побежали, профессор. Давайте, ну уже. Давайте. Вставайте. Поезд отправляется, ну уже. А где ребенок? Ребенок? Да, ребенок. Ребенок. Где он? Он вот, Джимми. Где ребенок? Проклятие, я его забыл. Что? Где ребенок? Где ребенок? Где он? Где ребенок? Кто держал ребенка? Ты? Ты? Ты? Ты? Я. Если вы думаете, что мы вернемся за чемоданом, то вы сумасшедший. Левать на чемодан, там ребенок. Ребенок? Кто ребенок? Чей? Ваш? Нет, вот отец. Покажите ему свою квитанцию. Квитанцию? У меня нет квитанции. Нет? Нет квитанции. У меня нет квитанции. Грации, грации. Быстро, быстро, садитесь на поезд. Вы думаете, что мы будем стоять тут целый день? Проходите на посадку, скорее. Все на посадку. Залезай, да что же с тобой такое? Бросай чемодан! Брось его! Доброе утро, Дженкинс. Доброе утро, доктор Болтон. Чем я вам могу помочь? Доктор Болтон, вы знаете о наследстве профессора? Знаете? Конечно. И я очень этому рад. А я очень расстроен, сэр. Почему? В чем дело? Доктор Болтон, я сделал ужасную вещь. Профессор Пост не наследовал 750 тысяч. Он ничего не унаследовал. Я написал это письмо. Дженкинс, зачем вы это сделали? Я думал, что этим помогу ему. Он очень одинок, нет друзей, нет компании. Я сделал это для его же собственного блага. Я очень тепло к нему отношусь. Он знает все на свете, кроме того, что такое жизнь. Я сделал ужасную вещь, сэр. Такую ли ужасную вещь вы сделали, Дженкинс? Я бы не беспокоился. Он спустит на ветер свои сбережения. Я об этом не подумал. Забудьте об этом, Дженкинс. Ничего серьезного случиться с таким консерватором, как профессор Пост, не может. Уверяю вас. Рыбий косяк. Это мой автобус. До свидания, Джеймс. Пока, профессор. Надеюсь, мы еще встретимся. Удачи. Кидай, чемоданы. Профессор, я не успела с вами попрощаться. До свидания, мисс Пенси. Надеюсь, в будущем нам выпадет шанс встретиться. Едва ли. И это самое ужасное в турне. Пенси! Если я захочу встретиться с другом, и он обязательно напишет мне письмо, оно дойдет до меня через доску. Какую доску? Афишу в Цинциннате. Я это запомню. Всего вам, профессор. Не болойте. Назовите имя. Чье имя? Юная леди. Пенси. Пенси, Пенси как? Пенси, Пенси Пиц. Пиц. see pizza. Когда следующий поезд до Чикаго? Поезд сегодня в 9 часов. Спасибо. Единственная проблема – он здесь не останавливается. Тогда мне нужен отель. Есть тут рядом автопарк? Нет. Но автобус есть. Тут есть отель. Автобус подъезжает прямо к нему. Проблема в том, что сегодня он больше не пойдет. А далеко отсюда, до деревни? Километра три по прямой. Проблема в том, что, что прямого пути нет. «Подвезете меня?» «Дурачила, штопанный! Запрыгивай!» Это оперный театр. Ты стоишь прямо перед ним. Как вы, профессор? Святые небеса. Как вы здесь оказались? Я допрыгал сюда на странном и удивительном транспорте. Рад вас видеть. Поговорим после шоу. Что за день? Что за день? Лето жаркое, дамы танцуют. И вот идет самая красивая из них. Антонио, ты меня дождался? А как же принц Эмилио? У меня на сердце легко. Я танцую. Что скажете? Отличная работа, Антонио. Ты признал это. Признал. А теперь едем в мой замок любви. Я буду любить тебя вечно. Это успех. Это колоссально. Пойдемте за сцену и дадим им пинка для рывка. Дадим пинка? Почему? Мне показалось, что они отлично сыграли. Вы меня поражаете. Пойдемте, профессор. Вы это нечто. Проходите, профессор. Пенси, я не могу подобрать слов, чтобы выразить мое восхищение вашим танцем. Спасибо, профессор. Ваш танец был поэзией движения. Раньше мне так никогда не говорили. На самом деле... Все выступление было не только приятным, но и поучительным. Я предсказываю вам большое будущее. Девочки, собирайтесь. Минуточку, постойте, обожди, Джеймс. Никто не уйдет из оперного театра. Кто сказал? Шериф графства Линкольн. Инвентарь арестован. В счет долго на 250 долларов. Отель Гастингс. Вы готовы заплатить по счету? Видите ли, шеф, когда я готов. Хватит, пойдем, пойдем, слезь с чемодана. Закон берет все в свои руки. Что случилось, мисс Пенси? Ничего, профессор, правда. Но вы плачете? Это из-за этого неотесанного парня? Они собираются отнять у нас чемоданы и все остальное. Да, я печатаю инвентарь, я печатаю дверь. Все вы. Отдайте ваши чемоданы. Одну минутку, одну минутку. У вас очень грубые манеры. И я волен заявить, что вы мне не нравитесь. Где печати? Здесь, сэр. Не надо, профессор. Утихомитесь. вы не доберетесь до первой базы с Джоном Лоу. Я повторяю, он мне не нравится. Джеймс, заплатите ему и отошлите yeah. прочь. Да? Чем? Сегодня мы сделали только 28 долларов. Я одолжу вам денег. Вы шутите? Я выше этого. Я заплачу этому человеку. Одна, две... Вот, 250. Надо же, спасибо, док. Пока, народ. Пойдем, там. Пока, девочки. Профессор. Это было очень благородно с вашей стороны. Все в порядке, Джеймс. А мне вот интересно, как мы доберемся до следующего города? Думаю, мы пойдем. Джеймс. Если вам нужна помощь. Не делайте этого, профессор. Сберегите эти деньги у себя. В чем дело? Мне это все равно, но тебе должно быть стыдно обманывать незнакомца. Он мне незнакомец, он приятель. Он помог тебе выбраться из беды, а ты заставляешь его делать еще больше. Я его не заставлял. Нет. А как он вернет свои деньги? Я понял. Профессор, чтобы доказать вам, что мы в одной лодке, я дам вам возможность стать главным в шоу и руководителем. Но я ничего не знаю о шоу-бизнесе. А кто знает? Это делает его таким притягательным. В нем есть куча подводных камней. Я смогу обогатить свой опыт. Вы сами сказали, у строительства шоу – это самый богатый опыт из всех возможных. К сожалению, я собрался в Нью-Йорк. Мой чемодан едет туда. Я знаю решение. Я еду в Нью-Йорк, и везу шоу с собой. Вы что, Попробуйте поставить это шоу на Бродвее? Почему нет? Это отличное шоу, и мне оно нравится. А есть откуда черпать? Бабки у вас есть? Что? Гельды, то есть капуста. Вы знаете, что такое капуста? Да. Капуста – это овощ, который выращивают на грядках. Слушайте, у вас есть машна? Копье, зелень, деревянные. Ну, что-нибудь, объясните мне, что он пытается сказать. Он спрашивает, хватит ли у вас денег. Я не знаю. У меня всего 750 тысяч. 750 штук? Штук? Чего? Не начинайте сначала. Мы сядем на первый поезд завтрашним утром. Эй, ты, не меняй коней на переправе. Ты взял на себя ответственность. Это же Нью-Йорк. Нью-Йорк. Какой город этот Нью-Йорк, Бродвей? Что за улица? Я так долго ждал шанса, чтобы утереть нос бродвейским задоваком И теперь я в деле. Я прекрасно знаю, что справлюсь и без Бродвея. Но справится ли Бродвей без меня? Тизет Пост. Театральный антрепренер. Не может быть, чтобы я не прожил без Бродвея, но сможет ли Бродвей прожить без меня? Извините, но я не думаю. А я спешу предложить вам. Привет всем. Джеймс, мы ждали вас. Мистер Рейберн увидел ваше выступление. Я видел ваше шоу, но не выступление. Что это значит? Он Я не шучу. Профессор, на Бродвее играется много чепухи, но он никогда не переварит такую чушь, как это. Я не понимаю. Надо полагать. Я постараюсь выразиться как можно понятнее. За 30 лет работы режиссером шоу я не видел подобной дряни. Ни разу. Я все равно стану знаменитым. Станешь. После того, как я собью с тебя спесь и отполирую. А я нахожу Джеймса невероятно смешным. Скажи, что я умолил всех в Клей-центре. Скорее всего, в Нью-Йорке вас освистают. Вы нарываетесь? Постойте, погодите. Я хочу заняться вашим шоу, но его придется делать с самого начала. Мы начнем с него. Мы должны строить, строить и строить, пока в этом шоу не появится хоть толика смысла. Что насчет комедии? Мы можем поставить что-нибудь из греков? Каких греков? Аристотель очень смешной. Никогда не видел его пьес. Но в Нью-Йорке миллион греков. Можно взять что-нибудь из них. О чем вы говорите? Профессор хочет взять что-нибудь из греков. Я считаю, что это потрясающая идея. Есть же китайцы, гавайцы. Почему не греки? Ладно, ладно. И еще кое-что. Мисс Питц, боюсь, что Бродвей не готов к встрече с вами. Это значит, что это я не готова к встрече с Бродвеем. Боюсь, что вы не сможете. Не сможет что? Она не сможет выступить в этом шоу. Во-первых, стиль ее танцев идет разрез с его шутками. Мисс Питц танцует невероятно хорошо. Извините, но зрители так не думают. Он прав, профессор. Все в порядке. Я выхожу из игры. Вот это дело. Это не дело. Мисс Пенси, я настаиваю, чтобы вы остались с нами. Именно ваше выступление убедило меня оказать вашей компании финансовую помощь. Вы будете танцевать, как и раньше. Вот оно в чем дело. Почему же вы сразу не сказали? Все в порядке, профессор. Я вас понял, понял. Я согласен. Все в порядке. Он имел в виду? Да, по старой греческой традиции. Мистер Рейберн. Джимми, подожди. Джимми, тебе не кажется, что мы должны все бросить? Что все? Это шоу. Мы не очень хорошо подготовлены для бродвей. Не смеши меня. Все когда-то начинают. Это наш шанс. Да, но это нечестно распоряжаться деньгами профессора. Это его шанс, не наш. Да он ловит от этого кайф, ему весело. Возможно, он потеряет 1060, но их у него 750. Мисс Пиц, мистер Реберн хочет встретиться с вами в зале для репетиций. Я его просветил по вашему вопросу, и теперь он понял, в чем прелесть вашего танца. Профессор, вы... Очень милый. О чем это оно? Это что-то касается вас, профессор. Напрямую касается вас. Где парень, который начал весь этот ковардак? Кто его спрашивает? Элеонора Спер, девушка с характером. Мисс Элеонор и ее характер. Пригласите обоих. Врубаешься. Первоклассная красотка. Правда ли, что за этим шоу стоит миллион долларов? Неправда. Я так и думала. Обычные сплетни. Всего 750 тысяч. Профессор, извините, что обременяю вас вопросами, но... Молодой девушке необходимо знать, с кем ей придется вести бизнес. Можете быть спокойны. В каком бродвейском шоу вы выступали в прошлом сезоне? Санрайс Суперклуб. Я поставила его на ноги, сделала его самым популярным местом в Нью-Йорке. А когда я впервые пришла туда, там шел мюзикл «Говори попроще». Попроще? Да, говори попроще. Попроще. Вы только что неосознанно употребили неверный оборот. Вы должны заменить его общеупотребительной формой. «говори проще». Говори проще. Говори проще. Говори проще. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вы что-то придумали? Яблочко. Название нашего шоу. Говори проще. Здорово! Что значит здорово? Это идеально. Говори проще. Профессор, займемся, наконец мной. У меня есть все. Есть все. У меня есть медали, которые я получила в пансионе за участие в театральном кружке. В какой пансион вы ходили? Нотр-Дам. Нотр разве не пансион совместного обучения? Я была очень молода, знаете, я могу не только выступать, но и носить их. Носить их? Да, я говорю о колготках. У меня есть ноги. Я догадываюсь, что так оно и есть. Не надо гадать. Лучше посмотрите. Подписывайте контракт, профессор. Нельзя, чтобы она ушла от нас. Профессор, она великолепна. Я вам говорю, и вы увидите. Ну? Давайте, давайте. Пошли, девочки, давайте. Ребята, не отставайте. Двигайте ногами. У вас что, ревматизм? <звучит> да что с вами такое? Улыбайтесь, не забывайте улыбаться. Пошли назад, назад, пошли назад. Что за день? Что за день? Как старые, oh, забудь об этом. Это не так важно. Music, mother, что у нас с музыкой для следующего номера? <звучит> следующего номера? <звучит> Я написал это утром. Послушай эту мелодию. Yeah, yeah. <звучит> Ты написал это утром? Да. Они ее запомнят. Да, я уже ее помню. Они будут выходить из театра, насвистывая этот мотив. Они будут заходить в театр на его. Она напоминает, они танцуют под дождем. Нет, это другое ну профессор как вам песня очень а хорошая а вот танец анахронизм что жесты движения не такие как в ранней греции нет я покажу вам танец как его исполняют в офинах дамы повторяйте за мной <пит> <пит> <пит> вот оно! Вот оно! Вот оно! Вы что-то придумали? Что-то придумал? Еще бы! Мотив! Мелодию! Профессор! Профессор, вы гений! Вы меня вдохновляете! Этот мотив идет из моего сердца! Послушайте! Это невозможно. Почему? Это старушка Сюзанна. После того, как мы закончим, она помолодеет. Это плагиат. Нет, это, говори проще, За главная тема нашего шоу. Минуточку, минуточку. Мне кажется, я знаю, чего хочет профессор. Что-то вроде того. Да, похоже. Только бедрами должен быть больше мах. Вот так. Вот так. Да, так хорошо. Но было бы гораздо эффективнее, танцуй вы Профессор, профессор, так не пойдет никакого обнажения. Но, Джеймс, так танцевали в Афинах. Да, в Афинах им могло сойти эта струка тут, ученый город. Профессор, я могу танцевать, вам этот танец, и у меня костюм есть, украшения тут, бусы там, вот мои гримерки. Пойдемте, я покажу вам. Милые, это потрясающая вещь. Но мне практически ничего не будет, просто паритесь ног и или отбусим. Профессор, сюда. Я давно хотела поговорить с вами. Мы должны встретиться в более уютном месте и обсудить пару вещей с глазу на глаз. Я знаю одно такое место. Мой кабинет. Тимми, не говорите ерунды. Я подумала, что дам вам ключи от своей квартиры. Если вы будете в настроении, то приходите ко мне, и мы выпьем по чашечке кофе. Как вы к этому относитесь? Очень хорошо. Если в этом будет надобность, я выпью чаю. Конечно. Я не смогу платить ренту сразу, пока не начнется шоу. Но если бы я послала вам чек, вы бы позаботились об этом, да, Тими? Так принято. Так, все, приготовиться, трио. О, oh, Тимми. <laughs> <laughs> Профессор, добрый вечер. Что вы делали там с этой женщиной из ПЭР? У нас была бизнес-конференция касаемо ее квартиры. Она попросила вас оплачивать ренту? Да. Я не подумал об этом. Я не знал, что это обычное дело. Профессор, зайдем внутрь на минутку. Я хочу с вами поговорить. Она поцеловала вас, да? О, да. Знаете, она очень благодарная барышня. А вы ей ответили? Ответил ей. Вы понимаете, о чем я говорю. Вы поцеловали ее в ответ? Нет, а надо было? Нет, не берите в голову. А что еще она сделала? Она щедрая душа дала мне ключ от своей квартиры. Правда? Я не ожидал, что встречу такое гостеприимство в таком большом городе. Профессор, вы понимаете, чего она добивается? Да, да, она мне сказала. Я могу прийти к ней в любое время, чтобы выпить чашечку чая. Я скажу вам, что нужно делать, Тим Зи. В любое время, когда вы захотите попить чаю, приходите ко мне. Вообще-то я предпочитаю какао. Проходите, Тими. Чувствуйте себя как дома. Мари? Мари! Мари! Дорогой мой, с этими слугами нет никакого сноса. Вы не против, если я сама это сделаю. Нет. Проходите, Тимми, проходите. Я возьму вашу шляпу и зонт. Пальто. Вот так. Присаживайтесь. Так, пока мы ждем моего брата, мы с вами поговорим. Это будет разговор двух умных людей, потому что у меня появилась идея. Да? Да. Я могу быть интересной такому человеку, как вы. Скажите, Тимми, вы когда-нибудь серьезно думали о браке? Да. Именно поэтому я холост. Давайте-ка немного с вами выпьем. Спасибо, я не пью. Я знаю, но немного Тома Коллинза вам не повредит. Что лежит в основе этого Тома Коллинса? Это что-то вроде лимонада, только из лайма, парочки одних ингредиентов, парочки других и фруктовой составляющей. Очень мило. Что-то мне стало жарко. Тимми, это то, что вам нужно. Жар. А теперь, Тимми, я переоденусь во что-нибудь более удобное и скоро вернусь. Нет, нет, нет. Останьтесь здесь. Я ненадолго. Я скоро. Я вернулась, Тими. Вы идете в душ? <смех> а вы острый на язычок. Я приготовил вам коктейль. За нас, профессор. Oh, дорогой профессор, я могу вырубиться в любой. Тимми, в любую. Обхватите меня руками и крепко меня обнимите. Я вас не понимаю. Нет. Я покажу вам, на что это похоже. Смотрите. Нет, не надевайте их. Нельзя целоваться, когда на лице очки. Сделайте глубокий вдох. Все хорошо, правда? Я вас не понимаю. Тимми, вы будете платить за квартиру, правда? Платить? А потом, да, ренту. А потом, когда мы с вами сделаем это, то поржимся. Это исключено. Тимми! Постойте, погодите. Мисс вам пора идти домой. Мне пора домой. Тимми! О, Тимми! Я потеряла своего Тимми. Вот ты где. Тимми? Тики-тики-тики. Погодите минутку, милый. Старушка Нелли вам поможет. Минуточку. Тимми! А? Помоги мне. Я знаю, вы за диваном. Тими, вылезайте. А вот вы где. Потеряла. Опять потеряла. Тимми. Тимми. Прощай, детка, прощай. Наездник, наездник, поехали. Мы поиграем в лошадку. Вот и славно, что вы взяли себя в руки. А теперь вы пойдете домой. Теперь домой. Да, увидимся завтра. Всего доброго. Доброй ночи. Дорогая, вот это да. Джимми Дёртс и Пенси Питс на Бродвее. Детка, я всегда говорил, что мы получим то, чего достойны. Джимми, я все дрожу. Это невероятно. Отлично нарисовали профиль. Да, Джимми, в его детали. Все это похоже на сон. Я надеюсь, ничего не случится. Как ты думаешь, Джин? Снова здорово. Вы, дамочки, все время думаете о плохом. Что может случиться? Профессор Пост здесь? Нет, мы его сами ждем. А вы кто? Я из адвокатской конторы. Я должен немедленно поговорить с профессором. О чем? О мифическом наследстве в 750 тысяч. О мифическом? О чем это он, Пенси? Мифический – это то, чего не существует. Вы говорите о 750 тысячах, которые есть у профессора. Есть же? Об этом я и говорю. Мы провели расследование по просьбе профессора и выяснили, что наследство он не получал. Мистер, вы принесли нам поистине радостные вести. А у нас сегодня премьера. То есть вы должны были открыться. Джимми, мы подвели профессора. С самого утра к нам идет народ, который хотят получить назад деньги за декорации, обувь и костюмы. Слушайте, дружище, если профессор на то у всех есть только один единственный шанс получить свои деревянные назад, это открыть шоу. Оно будет иметь успех, и мы заработаем диджат. Можете помочь? Можете. Вы понимаете, о чем я? Придержите конец до премьеры. Есть только один шанс – это немедленно вывести профессора из штата. Скажите ему уехать в Джерси на какое-то время. Я это сделаю. Но запомните, если он появится сегодня в театре, то кто-нибудь его изобьет, и тогда занавес уже никогда не поднимется. Я знала, что так не бывает. Это было слишком прекрасно. Бедный профессор. Интересно, где он? Я был в отеле, но они сказали, что его не было всю ночь. Боже, ручаюсь, что он пошел на чашечку чая. Чашечку чая? Джимми, он с этой женщиной Спэр. Он провел у нее ночь. Да? Я привезу профессора и увезу его. Он поедет в Джерси, а мы останемся на Бродвее. Что вы здесь делаете? Я вспомнила, вы налили в мой напиток алкоголь, а что случилось после этого? Не знаю. Это ужасно, ужасно. Если девушка теряет свою репутацию, у нее ничего больше не остается. Что вы собираетесь делать? Я могу измениться. Тимми, помните, как вы вчера сказали, что если джентльмен компрометирует даму, то он должен на ней жениться? Это мой брат. Что нам делать? Я могу извиниться перед ним. Что вы будете делать? Что мы будем делать? Спрячьтесь сюда. Быстро. Быстро. Прячьтесь. Где он? Кто он? Не придуривайся, Нелл. Тот мужчина. Он провел здесь всю ночь, Нелл. Что скажет мама? Ты подумала об этом. Я не думал, что ты одна из этих. Я всегда вела себя как леди. Но когда джентльмен подливает виски тебе в бокал, что ты будешь делать? Джейс. Я убью его. Нет, не надо. Выходи. Если ты не выйдешь, пока я считаю до трех, я буду стрелять. Раз, два, три. Положите пистолет. Не стреляйте. Я женюсь на ней. Нел. Кто ты? Я человек с совестью, и я на ней женюсь. Нел. Скажите, кто идет на жертву, вы или я? И какое право вы имеете вмешиваться в счастье этой девушки? Дорогая, бери всего меня. для мистера Хэнкока. Возьмите. Спасибо. Бронь для миссис Моррисон. Миссис Моррис? Да, три. Если вам так удобнее, я поеду. Класс, залезайте, профессор. Джеймс, увидимся в театре. Да, да, увидимся позже у рояля. Держи. Отвези его в Джерси и задержи его там. Хорошо. Поезжай, жми на газ. Рино, Рино, почему мне никто не помогает? Рино, Рино! Поставь это там. Рина, где тот прибамбас, что ты мне обещал? Это диковинка, это штуковина. Где же она? Сию секунду, мистер Рейберн. Эту круглую штуку, не забудь ее Принеси сюда, где ей место, и будь рядом, чтобы я всегда мог тебя найти. Мистер Рейберн, у меня пропала одна вещь. Что? Моя вещь. Твоя вещь. И что же это? Я, по-твоему, читаю мысли? А мне не до шуток. Я понимаю, но скажите же, что вы... Рино, где ты? Да, мистер Эйберн? Возьмите этого парня и найдите его вещь, что бы это ни было. Вы да что-то привязался к нему со своей вещью. Что не так? Вы видели мою гримерную? А что не так с вашей гримерной? Сперва взгляните на нее, а потом уже спрашивайте, что с ней. Я должен перестроить театр? Как по-вашему, я должна сохранять спокойствие. Люди с этой стороны, люди стой, А мне сегодня давать представление. У вас лучшая гримерка. Рино! Рино! Это невозможно. Видно, где ты? Что такое, мистер Рейберн? Возьми мисс Спэйр и дай ей комнату для звезд. Комнату для звезд. Пойдемте, мисс. Это какой-то кошмар. Парень, они текут, они текут. Похоже, что все билеты проданы. Если сегодня они хорошо выступят, такой аншлаг может быть каждый день. Так и будет. Кто тут решительный малый в котелке? Что он там делает? Я знал, что что-нибудь случится. Я о нем позабочусь. Хорошо, девочки, приготовиться. Вы что-то хотели, мистер? Да. Где устроитель этого шоу? Откуда я знаю? Вам лучше его найти. Здесь счет на 10 тысяч долларов. 10 тысяч? И вы поджали хвост? Профессор Поста заплатит по счету, как только приедет сюда. Присядьте, подождите его. Я не собираюсь его ждать. У меня есть судебное предписание, и я закрою это шоу. Я понимаю, мистер, но мне бумажкой угрожать не надо. Предъявите ее владельцу шоу. О том-то я вас и спрашиваю, где устроитель? А я вам говорю, что он скоро приедет. Вот крепкий стул, присаживайтесь и дайте отдохнуть ногам. Отпусти меня, мне некогда. Мы должны дать шоу, или он остановит нас до его начала. В чем теперь проблема? Это закон. Джимми, мы вернулись с того, откуда начали. Yeah. Да, но без паники. Он пришел за профессором, а профессор в старом добром Джерси. Девочки, я просил вас не подходить к роялю и мебели. Всем уйти со сцены. Внимание. Уйти со сцены, хватит играть в карты, принимайтесь за работу, скорее, живо, живо, живо. Девочки, девочки, уйдите со сцены, я вас прошу, уйдите, давайте, проваливайте, живее, ну уже. Уходите отсюда. Рино? Да, мистер Рейберн. Покажи остальным, куда что нужно поставить. Я хочу поздравить вас и пожелать успеха. Давайте, встали все по местам. Давайте. Вы бегите туда, поторопитесь. А он-то куда запропастился? Ну уже. Уже бегу. Уже бегу. Вы нашли мою вещь? Вы нашли мою вещь? Я не могу работать, и розы рядом нет. Я прошу вас. Я прошу вас. Прошу прощения, пойдемте, мы опаздываем. Все, кончено. Почему вы не остались там, где были? Джеймс, Джеймс. Не теряйте самообладание. Я ехал с таксистом, который отвез меня в туннель под рекой Гудзон. Я тут же понял, что он слабо разбирается в географии города. И, к тому же, я видел этот мужчина. Я не разрешаю присутствовать из-за сцены посторонним. Я его беру. Нет, нет, профессор. Пойдемте. Сидите там. Тихо вы. Скажи, друг, я должен работать. Где твой босс? Я же сказал, что он приедет через минуту. Присядьте и подождите. А как он выглядит? Высокий, блондин, темные очки, прихрамывает, потому что у него деревянная нога. Прочь с дороги. Что ты здесь делаешь? Я же сказала профессору тебя уволить. Слушайте, мисс Пэр, я вас предупреждаю, оставьте профессора в покое. Мы собираемся пожениться. Лугуни, иначе я бы тотчас оторвала эту маленькую головку. Я сделаю это в любом случае. Остановись, дурочка. Профессор, профессор, она Саша с ума. Мисс Пенси. Грубиянка. Так, готово. Встаньте на цыпочки, встаньте на цыпочки. Свет, занавес. Я хочу знать, что случилось прошлой ночью и что эта женщина значит для вас. В прошлой ночью случилось много вещей, но эта женщина ровным счетом ничего для меня не значит. Вы не будете на ней жениться? Конечно, нет. О, Тимми! Хорошо, вон, со сцены! Дамы и господа! Как сказал лорд Честерфилд, над ошибкой следует жалиться, но не смеяться. Он испортит выступление. Опустите занавес, опустите. Ничего не опускайте. Уйдите от занавеса. Ты разве не слышишь, что они смеются? Конечно, они смеются. Они высмеивают шоу. Они считают, что профессор – это часть шоу. А теперь, юные леди, играйте оттуда, где мы остановились. Продолжайте. Прошу. Садись за рояль. Из-за моей неосведомленности о построении сцены эта заминка стала небольшим отступлением от привычного хода повествования. Опускайте, опускайте! С вашего разрешения мы продолжим выступление. Джеймс, прошу вас. Почему каждый раз, когда я куда-то иду, кто-нибудь всегда пристает ко мне? Скажите мне, что это за чудеса? Почему этим утром я пошел гулять со своей семьей и десятью детьми, когда к нам подошел полицейский и сказал, что я арестован? За что, спросил я? Я ничего не сделал. Он сказал, что я должен был чем-то насолить той толпе, что идет за мной. И это еще не все. Почему меня всегда отвергают красивые девушки? Я знаю, что я не красавец, но что значит мое мнение против мнений тысяч других? Плюс к моему унижению. Прошлой ночью я отправился в аптеку, чтобы купить себе шипучки. Когда, как гром среди ясного неба, ко мне подошел парень и ударил меня по голове бутылкой, приговаривая, считай, что ты спущен на воду. Я был поражен. Профессор, не лезьте на сцену, вы испортите шоу. Я просто хотел исправить то, что натворил. Не лезьте на сцену, поняли? «Мистер Эберн, я исполняю свой долг так, как это вижу. И если вы посмеете вмешаться, я вас выгоню». Рину. Да, мистер Рейберн, принеси мне шар. Первый раз за 30 лет моей работы в театре. Успокойтесь, успокойтесь, поторопись. Быстрее! Боже мой! О, нет! Профессор, я вас умоляю, не выходите на сцену ради всего святого. Не выходите. Иди туда и сделай что-нибудь. Мне плевать, что ты утащишь, только сделай что-нибудь. Я не вор. Оригинальность, личность и пыл. В этом весь я. Тогда иди туда и сделай дело. Что значит «сделай дело»? Он разрушает мою сцену, отбирает публику, унижает достоинство. Миссис Эспер, может, вы знаете, где моя вещь? Дай мне шар, быстро! возьму пошлите девушек из номера факел Кто-нибудь дайте Джеймсу шар. Выходим быстро, пошли, пошли вперед. Нет, нет, нет. Уходите, уходите. Уходите. Вы должны найти мою вещь. Идите и сделайте то, что вам велели. Это сумасшедший дом. Они сумасшедшие. Я сумасшедший. Дайте мне веревку. Они хотят шоу, будет им шоу. Снег. Вот так. Мистер Рейберн, что вы делаете? Плевать, это сумасшедший дом. Кто устроитель этого шоу? Я. <реклама> <реклама> Боже, вы великолепны. Все, что вы делаете, чистейшее безумство. Я видел много комедиантов, но вы самый смешной клоун из всех, что я видел. Я должен увести профессора со сцены. Что ты предлагаешь, Рино? Что? Мы можем загнать его на рабочую галерею. Блестящая идея. Профессор, я хочу быть уверенным, что вам откроется хороший вид на велосипедную гонку. Да, мы хотим увидеть вашу реакцию, профессор. Я хочу, чтобы вы сели на галерку. На галерку? Да. Но я же сяду в последний ряд. Но нет-нет-нет-нет. Я хочу, чтобы вы поднялись на рабочую галерею. Я хочу, чтобы ничто не затмевало ваш вид на все, что происходит. Это так предупредительно с вашей стороны. Да-да, я подумал об этом только что: в эту минуту. Это так похоже на мистера Рейберна. Профессор, он всегда дает поблажку другим. Идите, идите, Рино, привяжи его к чему-нибудь. Хорошо, мистер Рейберн. Наверх, наверх, быстрее, профессор. Я не могу идти так быстро. Не надо меня подгонять. Нет-нет. Вам станет плохо на такой высоте. Спускайтесь сюда. Сюда, сюда. Что ты тут делаешь? Где Джимми? Где мисс Спейр? Рино. Он не может выиграть. Не может. Я сам выбрал велосипед. Отец, отец, ты должен выиграть. Быстрее, Чарли, быстрее. Да, сэр. Отец, отец, какая борьба, какая гонка! Молчи, несчастная! Жми! Рино, глуши мотор, глуши мотор! Молчи же, несчастная! Он убьется, убьется, Рино, глуши мотор! Что такое? Цепь слетела. Ты не можешь его остановить? Нет, о боже. Он рушит мою сцену. Я же сказал привязать его. Почему ты меня не послушал? Он снова испортил мою сцену. Это всего лишь небольшое отступление. Небольшое отступление в сцене нашего представления. Что мне делать? Хоть на руках, ходи, мне все равно. Ходить на руках, я во мне акробат. Он убьется. Я не клоун, я артист. Из-за нескольких провальных номеров в нашем выступлении наметилась пауза. Но теперь, когда мы все на местах, можно продолжать. Ты можешь остановить это. Нет, я же сказал. Слетела цепь. Рино. Застрели его. Пусть они думают, что это часть шоу. Мои господа. Что же это за вечер? Посмотрите, они все еще аплодируют. Грандиозно. Рэберн, вы меня обманули. Почему вы не показали мне это на репетиции? Почему вы не сказали мне, что профессор комик? Где пост? Где-то там, где-то там. Что я вам говорил? Что я говорил? Я говорил, что мы их сразим. Мистер Беллингем, я говорил с ним о вас, профессор Пост. Мистер Беллингем, он. Что такое? Это профессор Пост? Да, да. Что же вы не сказали раньше? Я целый вечер его ищу. Вы? Ти Зет Пост, да. Что значит высокий? Что я могу поделать, если он уменьшается при виде пристава? А что насчет чека на 10 тысяч долларов? Вы все уладите? Об этом позаботится Джеймс. Вот он, мистер Биллинген. Поздравляю, профессор, поздравляю. Вы дурачили меня весь вечер, но вы показали грандиозное представление. Только не задирайте нос. Пойдемте, поговорим с вами по делу. Сперва этот джентльмен. Хорошо, я могу подождать. Только запомните, не продавайте шоу, пока не услышите мое предложение. А как же 10 тысяч? Не слушайте его. Что такое 10 тысяч? Я говорю о серьезно деньгах. 100 тысяч. 100 тысяч долларов за интерес к незатейливому шоу. Ваше слово. Берите, берите. Принято. Здорово. Вашим контрактом я займусь утром. Всего доброго, всего доброго. А что с моим вопросом? Вы решите его или нет? Мистер Биллингем, наш младший помощник позаботится об этом. Эй, эй, вы! Мисс Пенси? Что, что, что, что, что я вам говорил? Прошу, сделайте что-нибудь. Первый акт. Второй акт. Всему конец. А я так и не нашел свои вещи. Постойте, постойте. Давайте разберемся наконец. Что вы ищете? Прошу, моя вещь. Это что это? Этого нет в списке реквизита. Это моя вещь. Это моя вещь. Рино, Рино, это моя вещь. Это же моя вещь. Но что это такое? Это надо класть в рот. Рино. Рино, где профессор? Я не знаю. Отвали. Тимми, зет. Тимми зет. Мы ведь обручены. Я жду от вас объяснений. I'm... Теперь я понимаю, что события последних часов шли не так, как они были задуманы. Однако я чувствую острую необходимость объяснить сложившуюся двусмысленную ситуацию. Я сделаю это с помощью общеупотребительной, но колкой фразы. Еще чего. Конец. Фильм переведенный озвучен на производственной базе ТПО ⁇ Вредмедия ⁇